Если ты легко и просто выбил двери головой, значит ты тупой и толстый, а не сильный и крутой. Та-дам! Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Скретч, продолжает следить за новостями мира фарминг-симулятора 22 и делиться с тобой самой актуальной информацией по этой игре. В данном же видео готовь вновь представить тебе актуальную информацию по поводу совершенно новой карты Elm Крик, которую нам завезут на релизе. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому поставь, пожалуйста, авансиком лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Но ну, а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самому разным современным видеоиграм таким например как Farming Simulator 22 и не только Ну а мы конечно же начинаем карта элмкрик будет одной из трех карт представленных на релизе фарминг симулятора 22 буквально на днях на официальных источниках на сайте разработчиков появился совершенно новый трейлер по карте элмкрик давай мы с тобой сейчас на него посмотрим что у нас там интересного то но ну, эти быстрый обзор разбор трейлера от Scratch. погнали добро пожаловать в элмкрик райское место для фермера по самым ровным дорогам этого города. После чего приезжай, посмотри на свои владения. Это та самая ферма твоей мечты, на которой тебе донно и ношно придется втухать как проклятом. Посмотри на этот ветхий старый мост, будь он не ладен. А теперь зацени вот этот великолепный старый амбар, куда можно будет привести свою девку и поскрипеть с ней как следует. Понимаешь, о чем я? Вай какая пещера, здесь даже можно будет передохнуть. А с этой вышки ты сможешь в бинокль подсматривать за всеми местными, кто что творит, узнать. Можешь даже не рассчитывать на бары. В этом месте тебя ждут только лишь амбары. И вот такие огромные элеваторы. Пока ты не наполнишь их все, ты отсюда не выйдешь. А также тут есть бейсбол, на который ты можешь всегда посмотреть, как играют нормальные люди. Тут ты сам решаешь, на какой завод тебе устроиться. Или вот на этот или вот на тот поле твоего зрения всегда будет видна та елда, которая освещает тебе путь. Если же ты захотел единение с природой, то вот они твои друзья оленей, много оленей. Но тут просто железная дорога, тут у нас просто будка. Тут вот у нас снова дорога, только не железная, обычная. Тут у нас снова лес, куда, собственно, захотел, туда и полез. Но если другими словами, жизнь в Элмкрике кипит и не стоит на месте. Каждого есть свое дело, каждый знает, за что он борется. Захотел попахать на поле, паши на поле. Захотел с друзьями на рыбалку, иди на рыбалку. Но помни самое важное: где бы ты ни находился в любом месте, тебе будет видна елда. Вот это в центре. Но если предметно рассуждать про карту Элмкрик, на ней нас будут ожидать скалистые каньоны, скр скрытые пещеры, подземные железнодорожные переходы. Также у нас будет бейсбольный стадион, поиграть на котором вряд ли удастся и посмотреть, как же на нем играет. Но, как говорится, посмотреть на него точно можно будет. Все это аккуратно будет поделено реками, ручьями и выполнено в стиле Среднего Запада. Давайте посмотрим на карту этого места и какая же она большая. Насчет размеров карты разработчики нам ничего не сказали. Насколько она будет большой неизвестно по сравнению даже с тем же Портом. Во-первых мы можем сразу же отметить для себя что здесь будут различного размера и формы поля. Где-то мы можем наблюдать прямоугольные поля, как например вот в этой части в центральной также прямоугольные поля будут меньше, меньшего размера вот здесь вот справа, в правом нижнем углу. Также будут поля у нас других каких-то форм необычных вот например здесь типа прямого угольника и с обрезанным волнистым краем. Вот это, например, поле вообще возле речки будет волнистое полностью. То есть здесь у нас выбор по а, разновидности полей будет гораздо больше, даже чем же в том же Ревенпорте в 19 а, ферме. Но напоминаю, что это не единственная карта, которую нам хотят а, в релизе предоставить разработчики. Будут еще две карты, которые пока что еще держат в секрете. Но я думаю, что на момент релиза мы о них с вами, конечно же, поговорим и узнаем. Но достаточно не мало у нас будет различных лесов. Как видите, здесь вот в центре вообще голяк в этом плане полнейший. Тут леса очень мало. Но по краям карты и на северной ее части, особенно вот здесь вот. Я думаю, что для любителей лесоводства леса здесь будет достаточно на этой карте и всегда можно будет найти, где им позаниматься. Что мы еще здесь видим? Две речки у нас идут. Одна пошире, которая вот здесь у нас представлена, а другая поуже, что в центре находится и она разветвляется на множество различных а, притоков. Также у нас тут Несколько будет озер. Вот мы видим раз, два, три... 4 водоемчика у нас независимых И вот тут еще, я так понимаю, вот в этом непонятном месте То ли это каньон будет, то ли что ли Не пойму, ребятки, пока еще я На релизе мы это увидим Какая-то может быть даже гора Здесь тоже, видите, маленькая э, речечка Короче, с водой проблем здесь э, точно не будет Какие-то у нас, значит, места отвечают за производство Куда мы будем возить свою продукцию Для ее дальнейшей обработки, переработки и так далее Интересным моментом будет то, что Эта карта будет достаточно ровная Достаточно плоская по сравнению даже с тем же Ravenport. Как говорят разработчики, что здесь у нас будет представлено 81 поле различных форм и размеров. Также на этой карте будут спрятаны различные секреты, которые в процессе мы будем с вами находить и открывать уже на релизе. Давайте посмотрим на различные скриншоты, что нам предоставили разработчики по Элкрику. Очень интересно выглядит вот это вот место, да, именно в осенний сезон. Да, мне, кстати, нравятся сезоны из 22 фермы, по крайней мере, как они выполнены на скриншотах, они выглядят более-менее реалистично, чем в одноименном моде из 19 фермы, потому что здесь, смотрите, помимо того, что у нас просто листва даже уже приобрела совершенно различные окраски, тут у нас еще и приобретает окрас и трава, и выращиваемые культуры, поэтому... С сезонами здесь будет поинтереснее играть Также давайте посмотрим вот на этот скриншот а, Здесь тоже у нас представлена а, Осенняя пора И как мы видим, вот здесь даже, смотрите, культуры Приобретают немножко иной вид Мне кажется, да, нежели они выглядят летом Тут у нас представлены скриншоты С летнего сезона Следующий у нас скриншотик вот такого вот Небольшого гаражика, да, тоже летом Он представлен, я вам так скажу По скриншотам и по трейлеру я не заметил Особой разницы, знаете, с чем? А, с высокими настройками Варминг-симуляторе 19 там Тоже примерно такую же мы картинку могли э, наблюдать. И в плане графической составляющей, пока что по скриншотам, я не могу сказать, насколько будет сочнее и э, живее у нас графиков в 22 ферме. Скорее всего, она останется немножечко улучшенной. Но не так, чтобы она кардинально отличалась от графики, которую мы видели в девятнадцатой ферме Ну, даже, ребят на одном из своих скриншотов, да, в прошлом видео я уже указал на а, дефекты графики То, что там тени были ломаные, да, о чем, собственно, можно разговаривать Где-то, да, что-то они говорят улучшат где-то у нас будет игра смотреться посвежее Например, по трейлеру я заметил, что переходы между э, различным отдалением Они вроде как выглядят плавнее Но как это будет на самом деле, мы уже увидим с вами после релиза фарминг симулятора 22 -го». Ну и на закуску, конечно же, вот еще несколько скриншотов со старого обзора по Элмкрику Самого первого в июльском э, блоге Так у нас будет выглядеть заправочная станция Где она находится, э, узнаем попозже Таким вот образом у нас будет выглядеть палаточный какой-то лесной городок. Такое вот у нас интересное местечко с видом на озеро. Так прям и хочется, что в фарминг-симуляторе добавили возможность рыбалки. С удовольствием бы рыбачил с удочкой на, на этих озерах. Ну и с представленной информации плохо, что они показали как будет выглядеть у нас зима на этой карте и каким же образом будет все-таки реализован а, снег. Лично мне хотелось бы, чтобы он был немножечко реалистичнее, чем в моде у нас на девятнадцатую ферму. Потому что он там немножко был забагованный, немножко такой себе знаете не совсем как нужно но надеюсь в ближайшее время разрабы нам это предоставят. ну и конечно же не могу напомнить что фаррис фарминг симулятор 22 назначен на 22 ноября текущего года все желающие поиграть конечно же не пропустить эту знаменательную дату но ну, а братишка scratch будет продолжать и дальше следить за новостями по этой игрушечке и информировать тебя сразу же как только что-нибудь интересное откопает а что ты думаешь по поводу совершенно новой карте элмкрик фарминг симулятор 22 -м? напиши пожалуйста свое мнение и